мотоциклов и решат вопрос с доставкой по СНГ. Мы уже рассказывали об одном V-образном моторе Honda. Сегодня пришла пора рассказать о совершенно другом V6 от этой японской компании. Итак, встречаем J35. Итак, исторически первыми V-образными движками Honda были моторы C-серии. Не успела Honda свернуть их производство, как на конвейер встали новые моторы V6 серии J. Эти двигатели собирались только на нескольких заводах в Америке. Получается, что это чисто американский мотор от японского производителя. У всех этих движков легкосплавный блок цилиндров с чугунными гильзами. Угол развала между полублоками – 60 градусов в приводе ГРМ зубчатый ремень, который приводит два распредвала, то есть в каждой ГБЦ этого двигателя по одному распредвалу гидрокомпенсаторов нет. На некоторых версиях этого мотора есть система ВТЭК, но на большинстве версий двигателя J35 компоненты системы ВТЭК служат для отключения цилиндров. и Только на одном моторе J-серии есть четыре распредвала, фазовращатели и турбина, но появился он всего лишь два года назад примерно. Самое интересное, что на любой модели Honda моторы J-серии установлены поперечно. Ранние версии имели механическую дроссельную заслонку, также есть версии с изменяемой геометрией впуска, также есть различия в степени сжатия. И конструктивные различия в ГБЦ. И сегодня мы будем разбирать 3,5-литровую версию двигателя J35A9. Этот мотор с 2006 года устанавливали на Honda Pilot и Ridgeline. Другие версии этого двигателя достались Honda Legend и Odyssey, а также Acura RL TL MDX, которые выпускались с 1998 по 2012 год. В целом, двигатели J35 очень надежны, но некоторые меры ради экологии подпортили репутацию этих моторов. Сейчас обо всем подробно расскажем. Буквально единственная болячка двигателей J35 имеется на версиях с отключением цилиндров. Такие варианты двигателя J35 появились на минивэне «Одиссей», а затем на седанах и кроссоверах. На данном двигателе от Honda Pilot этой системы нет. Система VCM есть на переднеприводных пилотах и на всех версиях с 2008 года с мотором J35Z, поэтому расскажем о ней заочно. Управляющий блок ВЦМ на моторах, которые выпущены до 2008 года, установлен сзади на правой ГБЦ, а вот на моторах с 2008 года – спереди на левой ГБЦ. В таком случае через блок проходит масляный щуп, а вот на моторах J35Z блоки ВЦМ находятся спереди на обоих ГБЦ. Проблема очень простая. Прокладки под Частями блока ВЦМ начинают интенсивно и внезапно пропускать масло. Проблему легко заметить, просто заглянув под капот. Все под блоком ВЦМ и вокруг него будет залито маслом. Если поздно обратить внимание на эту проблему, то может сильно пострадать генератор. Это касается моторов с 2008 года. Вытекающее масло буквально зальет его. Кратковременное отсутствие зарядки нередко указывает на то, что генератор находится под душем из масла. Ну а в самых запущенных случаях через прокладку блока может утечь значительный объем масла, что сильно испортит здоровье двигателя. Прокладки под ВЦ меняются легко и просто. Есть предложение по неоригиналу. Менять прокладки нужно заранее каждые 80-100 тысяч километров. И даже лучше возить с собой запасные. Других – серьезные серийных проблем у двигателя J35 буквально нет. Вообще система ВЦМ, то есть отключение цилиндров, сулит немало других проблем. Поэтому автомобили с двигателями без ВЦМ предпочтительнее. Вообще систему ВЦМ можно отключить. Умельцы уже придумали несколько способов. Сама система ВЦМ надежна. ЭБУ может зафиксировать неисправности по ней при отклонении в рабочем давлении в ее блоках. Это ошибки P3400 и P3497 причиной может быть закупоривание канала в блоках. а Это может быть следствием, если владелец сэкономил на ремонте и решил устранить течь масла не прокладками, а герметиком. Обычно же в системе ВЦМ выходит из строя датчик давления, который находится тут же на блоках. Новый датчик продается отдельно. А вот соленоидные клапаны от всего блока ВЦМ отдельно не продаются. Блок стоит 550 долларов. С возрастом и пробегом может появиться течь масла по заднему сальнику коленвала. Чтобы добраться до него, надо опускать подрамник и, естественно, снимать АКПП. Не самая простая работа, на которую уйдет очень много времени. Также рано или поздно появляются подтекания под прокладками клапанных крышек. Реже масло сочится через сальники свечных колодцев. Менять прокладки клапанных крышек надо при регулировке тепловых зазоров клапанов. Также со временем может понадобиться замена прокладки под кронштейном масляного фильтра. Так как двигатель J35 при малых нагрузках превращается в некое подобие трехцилиндрового рядного мотора, то и вибрации в этом случае возрастают. Чтобы их побороть, двигатель подвешен на четырех опорах. Опоры передняя и задние, то есть со стороны привода ГРМ и со стороны АКПП. Пассивные, а вот опоры по обе стороны блоков цилиндров активные, то есть управляется ЭБУ и меняют характер демпфирования. В принципе, все опоры служат долго, но если выйдут из строя активные опоры, то придется изрядно потратиться. Передняя активная опора стоит 540 долларов, задняя 300. Ну а сегодня разобрать этот японский V6 от «Хонды» нам поможет. Александр, встречаем, и мы начинаем нашу разборочку! Спереди, на левой, то есть передней клапанной крышке находится клапан системы вентиляции картерных газов. Заклинивание или закупоривание этого клапана приводит к повышенному расходу масла и к выдавливанию сальников. Все из-за повышенного давления газов в картере. Такой клапан оригинальный стоит 22 доллара. Есть заменители втрое дешевле, поэтому менять его стоит каждые 80 тысяч километров. Процедура замены довольно простая, но во многих случаях при вытаскивании клапан растрескивается, то есть часть его остается в посадочном месте. Скорее всего, придется снимать клапанную крышку и вытаскивать остатки клапана. Топливные форсунки не выходят из строя, но замечено, что их чистка каждые 100 тысяч километров значительно улучшает экономичность этого двигателя. Двигатели Honda J35 оснащены клапаном EGR. Вот здесь он как раз находится. Все бы ничего, но забор отработавших газов происходит из выпускного коллектора позади переднего катализатора. В чем проблема? А проблема в том, что катализатор начинает разрушаться и пылить керамической пылью, которая будет попадать в цилиндры. Владельцам надо об этом знать. И при первых намеках на износ катализатора обязательно решать проблему. Глушить клапан EGR, чтобы преградить путь отработавшим газом и керамической пыли в цилиндры, совершенно бессмысленно, потому что газ и керамическая пыль попадают в цилиндры во время работы двигателя при отпускании педали акселератора, то есть, когда двигатель еще по инерции работает быстро, а дроссель закрыт. Двигатель J35 нуждается в регулировке тепловых зазоров каждые 40 тысяч километров, хотя в североамериканских инструкциях указан интервал в 105 тысяч километров. Как обычно в моторах Honda, эта процедура максимально облегчена, но придется повозиться со снятием впускного коллектора. Для регулировки нужен только щуп, отвертка и гаечный ключ. Номинальные зазоры для впускных клапанов 0,22 мм. Мм. Для выпускных 0,3 мм плюс-минус 0,02 мм. Это самый удачный вариант двигателя J35, потому что здесь нет злополучной системы VCM, а есть система FTEC. Вот, кстати, ее клапан. Здесь над каждым цилиндром по 5 кулачков со стандартной и с увеличенной высотой подъема впускных клапанов, то есть классический втек. Продолжим заочно рассказывать о системе ВЦМ. Она может отключать правый, то есть задний полублок с цилиндрами 1, 2, 3. Также есть варианты отключения еще четвертого цилиндра, но четвертый цилиндр отключается только в паре с третьим цилиндром. Делается это очень просто – отключается коромысло кулачков, впускных и выпускных клапанов этих цилиндров. Механически это реализовано на компонентах системы FT. Коромысла составные. – они блокируются между собой стальными штифтами. В задней ГБЦ на каждый цилиндр приходится по 6 кулачков. Половина из этих кулачков не кулачки вовсе, они имеют круглый профиль. Их обкатывают ролики крамысел когда система ВЦМ отключает этот задний правый блок. При этом распредвал на пятом и шестом цилиндре совершенно обычный. Тут всего три кулачка и никаких намеков на компоненты системы FTEC. По состоянию кулачков распредвалов у нас здесь полный порядок в этой ГБЦ темнее лаковый налет, потому что температура выше. Ну, так бывает на V6. Двигателем J35 с системой VCM свойственно редкая, но известная проблема – это износ кулачков распредвала. Специалисты связывают эту проблему с невысоким качеством закалки самих кулачков. Также есть версия, что кулачки изнашиваются из-за сильного отклонения в регулировке тепловых зазоров. И Также есть версия, что кулачки для подъема выпускных клапанов сильно нагружены, так как усилия для подъема двух выпускных клапанов приходится на один кулачок. Обратим ваше внимание, что если на этих моторах установлена система втек, то все нормально, потому что один кулачок открывает один клапан в нормальном режиме работы двигателя. В общем, в процессе регулировки тепловых зазоров клапанов надо уделить внимание кулачкам, а именно участкам на их гребне но их можно рассмотреть досконально только после снятия постели коромысел. Износ кулачков распредвалов можно услышать. Мотор будет работать с оконем и треском. Эта проблема еще проявляется в неровной работе двигателя и в увеличившемся расходе топлива. Еще один признак того, что кулачки изношены – это мельчайшая металлическая пудра в слитом моторном масле. Один распредвал стоит 280 долларов.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 длиннющий зубчатый ремень ГРМ надо менять каждые 105 тысяч километров хотя за океаном регламентирует его менять каждые 160 тысяч километров по регламенту надо поменять передний сальник коленвала также лучше еще заменить и помпу ремень ГРМ редко становится причиной гибели этого мотора но замечено что при сильных морозах гидравлический натяжитель может буквально замерзнуть тогда сила натяжения ремень будет недостаточной и при запуске мотора он может перескочить на несколько зубьев, но встречи поршней и клапанов не произойдет. Сразу скажем, что двигатель, который сегодня мы разбираем, заведомо не рабочий. У него были проблемы по прокладкам ГБЦ. Если говорить о состоянии, то следов сильного массажера мы не видим. Но обратите внимание на белесые выпускные клапаны, а это следствие работы двигателя на бедной топливоздушной смеси. Клапаны буквально обжигались. Ну и возвращаемся к системе ВЦМ. Эта система, конечно, помогает экономить топливо, но и проблемы создает. Когда цилиндры отключаются, то есть клапаны перестают подниматься. Поршни сжимают газы и создают под клапанами вакуум. В этих условиях через поршневые кольца в обе стороны проходят газы и пары масла. Вдобавок цилиндры в отключенном состоянии остывают. Все это приводит к залеганию поршневых колец. Следом идет масложер. Также это все приводит к деградации заднего катализатора и свечи зажигания покрываются обильным слоем масляного нагара. Ну а инженеры Honda предложили прошивку, с которой система ВЦМ не так часто отключает цилиндры, а умельцы отключают ее полностью, обманывая показания с датчика температуры, с которого ЭБУ берет информацию. В этом моторе открытая рубашка охлаждения, по состоянию у нас залюбленный владельцем экземпляр. Задиры в каждом цилиндре плюс слабенький хон, а вот в этом полублоке – отмытые антифризом поршни. Физический износ двигателей J35 возникает на заезженных моторах, которые пострадали от керамической пыли катализаторов, от некачественного топлива и от экономии на моторном масле. Загубить масло и доездиться до крайне низкого уровня в поддоне можно на этих моторах очень просто, потому что заправочный объем масла – 4,3 литра, и менять его надо, желательно каждые 6 тысяч километров. У нас классическая ситуация залюбленного мотора. Масло, съемные кольца хоть и высокие, но лишены подвижности и закоксованные. Ну а на вкладышах мы видим износ в виде царапин, которые остались от мусора в масле. И на шейках коленвала мы также видим износ в виде царапин. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали очень надежный V6 от компании Honda. При нормальном обслуживании это реально миллионник, а с системой F-TECH этот мотор просто чудо. Но, к сожалению, в такой модификации он выпускался только три года и ставился на Honda Pilot и Ridge Line.